Готовы. Но все равно победа будет за нами. Я поэтому начну с, с песни, даже может это стихотворение, а не песня, которую написал, по-моему, в конце 90-х или в самом начале 2000-х, когда, помню, были две чеченские компании, и столько мы людей потеряли, была такая безнадежность, да? Но это мы преодолели, и сейчас чеченцы уже называют себя пехотой России, и, кстати, неплохо воюют на нашей стороне. Я эту песню старался, никогда старался пореже петь, но однажды в такой боевой кампании спел. Они говорят, а вы чаще поете? Я говорю, а почему? Говорят, а после нее хочется встать. И пойти по Пусть красные звезды в Кремле погостили, пускай над Москвы царит воронье. Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее нас невесты, вернуться просили, Однажды не сдержим мы слова свое. И если в бою не спасем мы Россию, Давайте сегодня умрем за нее. Быть может на свете есть земли красивые, где не побезон. Пулачь не легче житьем. Но если мы все же родились в России, Давайте сегодня умрем за нее. Пусть красные звезды в Кремле погасили, Пускай над Россией царит воронье. Но если мы все же родились в России, Сегодня умрем за нее.